Как претендовать на новую систему фиксированного подоходного налога в Италии? Предложение только для новых участников. Я покажу вам, как переехать в Италию и воспользоваться очень привлекательным новым режимом фиксированного налога. Новый налоговый режим в Италии уникален и привлекателен по сравнению с подобными режимами на Мальте или Кипре. Он принципиально новый, был введен буквально на прошлой неделе. Единая налоговая ставка составляет всего 100 тысяч евро. Новый налоговый режим не ограничивается только близкими родственниками. Вы можете взять с собой тещу или продедушку, племянника, брата или других родственников. Вы можете перевести с собой в Италию всю свою семью. Я покажу вам, как переехать на ПМЖ в одну из прекраснейших стран в мире, оплачивая всего лишь 100 тысяч евро в год. Привет! Это Энцо Капуто и SwissbankingLawyers.com. Новый фиксированный режим подоходного налога уникален тем, что он позволяет переехать не только с ближайшими родственниками. За каждого родственника вам придется доплачивать всего лишь 25 тысяч евро. По сравнению со швейцарской системой налогообложения и программой иммиграции, итальянская программа очень привлекательна. Кандидаты могут сначала переехать и только затем предоставить свою налоговую декларацию. Другой вариант заключается в представлении предварительного запроса на управление налогами в Центральное управление Агентства по доходам Италии так называемая агенция delle Entrate. Я советую вам воспользоваться вторым вариантом. Вход в систему налогообложения через итальянское агентство по доходам намного лучше, потому что налоги управляются официальным соглашением с итальянским правительством, что, конечно же, является очень надежным вариантом. Вы можете подать свое заявление лично, придя в офис итальянского агентства по доходам, или по электронной почте, или с помощью специального сертифицированного электронного письма. Мы советуем использовать наш специальный сертифицированный адрес электронной почты, так называемый PEC. У каждого итальянского налогового юриста есть свой PEC. Я работаю с итальянской командой налоговых юристов уже долгие годы. Мы будем использовать наш PEC для подачи вашего заявления. Если вы имеете дело с итальянскими властями, очень важно, чтобы у вас были четкие взаимодействия взаимоотношения когда у вас есть налоговое заключение на руках а также соответствующая переписка посредством сертифицированного канала это намного безопаснее и надежнее при обращении за видом на жительство в италии это важный момент новый налоговый режим применим только для физических лиц чтобы претендовать на участие в этой налоговой программе вы не должны были быть резидентом италии, в течение 10 лет до момента подачи заявления. Мы всесторонне проверим, имеете ли вы право на участие в этом режиме. Единый фиксированный налог в размере 100 тысяч евро покрывает доходы, полученные за границей, но не покрывает доход, полученный с продажи доли участия в компаниях, в течение первых пяти лет, начиная с момента действия налогового решения. Его практическое применение может быть пока неопределенным, потому что закон совершенно новый. Еще не создано судебных прецедентов. Вот почему я советую выбрать вариант с решением налогового органа и начать с переговоров с Агентством по доходам Италии о правильном определении налоговой базы. Моя команда опытных юристов в сфере налогообложения хорошо знакома с итальянским агентством по доходам, потому что мы подавали сотни заявлений о добровольном раскрытии. Мы сделаем все для вас от А до Я. Если вы планируете переехать в Италию, воспользовавшись режимом фиксированного дохода, Позвоните прямо сейчас мне по телефону, плюс 41-44-212-44-04. Я подключу команду моих итальянских юристов, которая откроет для вас все эти новые и привлекательные возможности. И все будет сделано надлежащим образом. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Отличного вам дня!